Ничайтанна, првонитананда, триатвыи Laru Kavrinda Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Rama Hare Rama Rama Hare Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare. Hare. Ари Рама, Рама, Рама, Рама, Рама, Рама, Включите микрофоны, никого не слышно. <рит> Паврбхиманенде, Ари, Hare Krishna Hare Unlimited Avan Sesh my spiritual master, Vithalila Today is the very today is very a good day. Today is the day of Shri Gadadhar, so, Gadadhar the, you know, when you are starting Hare Krishna Mahamantra chanting fast, you, know, you are telling Shri Krishna Chaitanya, Prabhupada Nityananda, Shri Advaita Gadadharasrivasa, Shri Daur Bhaktivedanta. Fast you are chanting fast. Why? Name, name of Krishna, He doesn't consider if you have offense, you know, you are, if you are chanting this holy name, then this holy name never will give you pain. Why you are But when you are chanting name of Mahaprabhu, Nityananda Prabhu, Gadadharpandey, Swargadhammer, you know, they are not considered any offense. You know, they are very very merciful very very merciful person. You know, Mahaprabhu Nitananda Prabhupada, Madhai, you know, he broke this head, then telling you, don't worry, only one time chanting my Prabhu's name, Sachinandana Gauru Harihiji, then I forgive your all offenses. So, they are very very merciful person. You merciful person. So, то будет если да, дар пандит, если да, дар everybody come, Бринда Бринда, потому что telling что Кришна Кришна, everybody telling сидит Радхи Радхи. Hi, very very марсипун Радха. Very very марсипун Радха. So more than merciful, you know, Krishna more than merciful, Radharani. Like this Krishna name, you know, there is the name, Krishna name, and Krishna also three places, the Kuket. But instead, this name of Radharani very, very, and Radharani is the very, very merciful, very, Radharani. So you are telling Parunam, Parunam, Parunam, Parunam, Parunam, Parunam, мы не сидим в радаре, Прежде всего, предлагаю поклоны моему духовному учителю, не целила прави, что омничну патта, что дрожата, Ширье Шриман Бахта и Шрива Крисиддхантика, свая Махараджу, Затем такие же поклоны я предлагаю моему Шикше духовному учителю. Ницелила правительства Омнишнупата, Штудрошата, Шри Шриман Бактавиданте, Шри Нарайника, Саи Махараджу, всем Вайшнавам и Вайшнаве. Сегодня очень благоприятный день для нас, день явления Гададхара Пандита. Кто такой Гададхар Пандит? Он один из тех, чьё имя мы напоминаем перед Махамандрой. То есть, когда мы с вами берем чёрт, и что мы вначале произносим? Шри Кришна Читания, Прабу Ницинананда, Шри Адвейта... Мы ну, упоминаем в том числе имя Кадхара Пандита. Для чего? Мы делаем это, чтобы обрести милость. Потому что имена Кришны принимают оскорбления, которые мы совершаем. То есть, когда мы повторяем Махамантру, имена Рады и Кришны, с оскорблениями, эти оскорбления учитываются. Но когда мы повторяем имена Нита Гауранги, имена Панчататвы, наши оскорбления не учитываются. Потому что Гаура Лила... И Панчататва, они более милостивые, чем Кришна Лила, чем Рада и Кришна. Поэтому перед мы мы вами произносим через Шри Кришна Читания Прабу Нитянанда, Шри Адвейтан Гататхара Бактавринда и молим о милости, потому что имена Панчататвы не учитывают оскорбления. Например, мы с вами слышали историю про то, как Мадхай разбил голову Нитянанде Прабу. И что ответил Нитянанда Прабу, когда ему голову разбили? Он сказал, ничего страшного, не переживай. «Просто хотя бы раз повтори имя моего господина, имя Махапрабу». То есть, несмотря на то, что ему причинили физический вред, на Прабу не только не разгневался, он даже стал проливать милость на Мадхая. Поэтому Панчататву очень милостиво. И в Панчататву входит также Гададхар-пандит. Кто такой Гададхар-пандит в Кришна-лили, в играх Кришны? Это сама Шри Матери На Она настолько милостива настолько замечательное, что во Вриндаване никто даже не говорит «Кришна, Кришна». Вы такого не услышите. Что говорят во Вриндаване? «Рады, рады». Все повторяют «Кришна» и «Матери Адарани». Почему? Кришна очень извилистый. Само имя Кришна, оно сложноватое. Гурдек ранее объяснял, что когда мы произносим имя Кришны, можете с вами попробовать сейчас. Кришна. У нас язык три раза изгибается. Кришна, чтобы сказать просто имя Кришна. Попробуйте сами. Почему? Потому что имя Кришна не отлично от него. И он сам такой извилистый, изворотливый. Кришна как стоит? В озетри Банга Лалита. То есть он тоже изогнут в трех местах. Кришна очень непростой. Но Шримате Радарани гораздо более простая, гораздо более милосердная, сострадательная. Поэтому во Вриндаване, зная о том, что лучше обращаться к Штримате Радарани, получить ее милость гораздо. Лучше, чем пытаться напрямую приблизиться к Кришне, повторяют рады-рады, имена радарани, а не имена Кришна. Кроме того, Рупа Гасаем поет. Корона, корона мая, корона бариты, Занака саматана варнита чарита. Он говорит, корона, корона мая. Корона это милость. Радарани, корона То есть она олицетворение, вместилище всего сострадания. Поэтому ее милость просто необходима, если мы хотим достичь Кришны. И вот как раз-таки сегодня благоприятный день. Явление Харапандита, который в конечном лиле является Шиматера Дарани. И поскольку в целом Гаура Лила более милостива, чем Кришна Лила, то есть игры э, игр, Махапрабху, они более милостивы, чем спутники самого Кришны, то хотя Шиматера Дарани самая милостивая, в Гаура как этот Харапандит, она еще более милостивая. Поэтому сегодня, конечно, очень важный для вас день, потому что мы можем обрести ее милость. Пенишкруга. Ай, Yes, So говорят, эта панди, ну, always увидит маха пру. И все, маха пру time. Without маха, говорят, not happened any past time. So this side of old that time we also see the увидит маха пру увидит это So Gadhar Pandit Mahayatra Mahaprabhu birth place Mayaipur, but to dear, but near to that place Gadhar Pandit he, he took birth there. So his father's name is the Madhav Mishra, and his mother's name is the Ratna Bhati Devi. Gadhar Pandit father and mother's name. So when Mahaprabhu going to school, study in school. That time, you can see, he also studied with Mahaprabhu. время yeah? with Mahaprabhu. So that time Mahaprabhu was very, very intelligent, very scholar. And uh, Mahaprabhu and the when the past time, uh, when the uh, Vidya Adhyayana, when he was Mahaprabhu he some question, that is funky. some group, you know, that, that funky meaning, Mahaprabhu some such a question, you know, such a question, anybody cannot give answer. But this question, the material question, not the spiritual question. So when Mahaprabhu saw to Gandharapandi, you know, by force he cast this hand, so gave my answer. But with Mahaprabhu doing such a question, he So, but not asking any spiritual thing, this material question. So if the other body sought Mahaprabhu in such a way, then what happened? Oh, Mahaprabhu in this way. Maybe again he asks a question. Then he turned another way and that place. Then Mahaprabhu tells oh now, no, now you don't want to me. After some day, I am such a you weak know, weak. Я become such a very Vaishnav. Even from heaven, big big Vaishnav, there also coming to meet with me. You know, Brahma, Shiva, Narada, you know, there also going to meet with me. I, after I have become such a very great Vaishnav, and when Godhra Pandit when he child, from you know, he completely renounced, he, he never like any some material, material anything, и чант индийский но в But if you he heard some то coming in another time, have so much interesting greeting to meet some вайснав. And one они приходят times they are coming one big This name is the Vidya, Now Mahapru passing the punjabi vidyani thi, na prekraj paisnavas. Mahapru also sometime take the vidyani, Oh my father, oh punjabi vidyani Sometimes Mahapru take the sadhine Sometimes devotees are very surprised. Why Mahapru taking? Oh Baparimur, my father. Under the study, under the study, who is that person? No, anybody cannot understand. The very famous Navadhi, oh, they are telling you, very great Vaishnavas, you know, they are one of the to pass time with He told to Gajendra Pandey, you know, one very great Vaishnavas, famous Navadhi, Arivandha Darshan, yes, yes, I am very great. Поймите Дарсану, дарсану. But when he came, then he he like you know? bed, leg, one is the head pillow, and he wearing very you know, restful. Castric and he also eating metal, you know. This this leaving the red color, you know, and this the poor person is panic to him, you know, panic to him, and when this feet, you know, they are the golden part, and this here, curly here, good beautiful here, and they are one the again to again. To This face, you know how, how I I am looking beautiful and looking, and it, you know even outside is like his one completely you know completely the sense of enjoyment person no any quality of face you know and mostly all people they are you no know, face they are very simple wearing very mahaprotali. Halanak highway or halana party. They are not wearing very good cloth, not eating very expensive food. They are life very, very simple, like they are, you know, they are very simple like always know they are not. Very simple life, very, good. And a person, vasna, very but and person Vaishnavas, but look like great, you know, and say, and person. Then you know you come to take But when Sadhu Vishna, then in the complete dhindi, nothing any quality of Vaishnavasana. The test like this. But Mukunda he understands. Oh, Kadharapati mind comes from bad. But scripture they are telling Vaishnava Chinathanary Sakati, even they cannot understand roof. Биа биа, апакай сна бас, я? Дивен байснам, демигард кьяр мне то ундершнан, я? So, then he, he then he uh, resigning one slow, плев аху, киам станкаал, гутам, жиган сая, апки асабни, леви Gambadaya Lu Saranam Vraju. This Log is the, how Krishna is a very merciful person. When no? this Putana he came to Krishna, you know, there is complete all bad quality, all good quality. Harsh number is a demonic person. Second number, what he doing, he is the, the blood of children. Third is the Or when the when coming to Krishna, he brings up heart, to paya. Jan. And so completely she has any no good quality. But Krishna is a very, very merciful person. He never sought to this bad quality. Only he sought to have Putana doing some partibit, you know. How Putana doing some partibit, oh telling, oh, oh Madharajasuda. How look like Krishna, very beautiful, you know. Necessary to sleep to him, necessary, always take your lap, give you your love and affection, you know, give love affects only one moment. He look like he speaks at like this one. Children, Krishna only accept this thing. Then he gave like to Balad Vrindavan, you know. like this mood of Madhani Mudhu, you know, like this mother. So how Krishna is so merciful when he, he to this is so, this low, hey, you know, he's the whiping, who this part, her body manifested this eight kind of symptoms of this brain. Then this cloth and this this cloth, broken this cloth, and he the rolling. Oh my Krishna, oh my Krishna, Krishna whipping, And when such other party is thing, but I don't understand. I think maybe he some some sense engineered person, so I am Then he came to Mahaprabhu tell everything. Then Mahaprabhu telling you can go there and you are becoming you can take mantra from, from to him, no? but you But take mantra somebody to come, What happened? happening. Then he be your father. Now he is your children. So the father never takes any offense to his children. So you can take mantra to him. Then he goes forgive to me, and I want to take mantra from to you, then he accept this mantra, then that all open the okay. Сегодня благоприятный день явления Гададхары-пандиты. Гададхара-пандиты всегда был вместе с Махапрабху. Без Гададхары-пандиты ни одна лила, ни одна игра Махапрабу не происходила. С самого детства они были вместе, даже явились недалеко. Место явления Махапрабу – это Майяпур. Гададхар-пандит явился недалеко от Майяпура, то есть рядышком с Махапрабу. Как звали родители Гададхары-пандита? Его отца звали Мадхава Мишра. А матушку звали Ратновати Дейм. И так с самого детства они были вместе. Когда Махарабо пошел учиться в школу, этот Харпандит был тоже вместе с ним. Махарабо в это время уже его тогда звали еще Нимай, Он был уже тогда очень разумным, очень следующим. И когда только началось обучение Махарабо обучение немая, он уже в то самое время стал задавать очень каверзные, очень сложные вопросы. Настолько сложные, настолько заковыристые, что никто не мог на них ответить. Но эти вопросы были о мирском, они не касались духовных тем. Поскольку махаправу силой просил ему отвечать, а на эти вопросы невозможно было ответить, поскольку они были очень сложные, Эдхар-бандит избегал Махапрабу. Потому что если Махапрабу увидел Гададхара-пандита, он буквально хватал его за одежду и требовал, чтобы Гададхар-пандит ему ответил. И поэтому Гададхар-пандит, чтобы избежать таких ситуаций, он еще издалека, завидев, что где-то на горизонте есть Нимай, есть Махапрабу, он сразу обходил. Да, он сразу убирал другой путь, чтобы не пересечься с Махапрабу, чтобы Махапрабу не беспокоил его своими сложными материальными вопросами. Махапрабху, конечно, издалека это видел. Он понимал, что Гарадхар Пандит изменил свой путь, изменил свое движение, только чтобы не видеть его. И понимая это, Махапрабху подумал, «Гарадхар Пандит, вот ты сейчас меня избегаешь, ты думаешь, я не замечаю этого, я замечаю. Но ну, ничего, подожди. Я через какое-то время стала настолько возвышенным, бредным, настолько возвышенным вайшнапом, что даже Брама, Шива, Нарада будут хотеть увидеть меня». Так думал, он хапрабу, и такие у них сладостные игры были с Гадахаром Падитом. Падит в был очень отречённым. Он с малых лет посвятил себя служению Кришне, всегда памятовал Господа, всегда воспевал Его святые имена. Что произошло однажды? Однажды в Новодвипу приехал очень возвышенный вайшнав по имени Пундарика Виджанидхи. Пундарика Виджанидхи это в играх Кришна в Решабану Махарадж, то есть отец Шиматера Дарани еще до приезда, когда Пундарико всегда повторял его имена. Он говорил «О, Пундарико! О, Пундарико Веденихи! О, мой отец!». И предные не понимали, чьи имена повторяет Махапрабо, почему он заверт постоянно «Пундарико Веденихи, отец, почему он так говорит». Предные сначала не понимали. И затем этот возвышенный ващнах, Пундарико Веденихи, приехал в Навадвипу. Когда предные узнали об этом, то Мукунда сказал Гаддхару, «Этот Хар, послушай, приехал, — говорит, очень вкусная ващна, — Бондарик Ведянитхи. Давай сходим, получим его дальше, то есть увидим его». И, конечно, Бондарик радостью согласился, поскольку он с детства был предный. Но что они увидели, когда пришли? Бондарик Ведянитхи выглядел как человек, полностью погруженный в материальное наслаждение. Он сидел окруженный подушками. И была даже не одна-две подушка, а пять-шесть. То есть под руками, под ногами, под головой. Роскошные подушки на изысканном ложе. Очень вкусные дорогие яства стояли перед Пундарека Витянитхи. Золотая плевательница была. Три-четыре человека стояли и омахивали его. А Пундарека Нихи был облачен в очень роскошные дорогие одежды дорогие украшения и он еще помимо этого сидел смотрелся в зеркало постоянно то есть дорогая одежда дорогая обстановка слуги еще и постоянно любовался собой как он выглядит и когда хара пандит когда увидел это он подумал ничего себе преданный да он полностью погружен чувственное наслаждение столько роскоши столько богатств столько самолюбования какой же это преданный возвышенный, почему о нем так говорят Подумал, потому что как обычно выглядят преданные. Богопрабуд дал наставление руку наших удастся с вами. Бало на кайбе бало на парибе, то есть не вкушать роскошную изысканную пищу и не носить дорогую одежду. Прям противоположные. И изысканная одежда, и изысканные яства, и слуги, и роскошь, и богатство, и даже эта вот корондита. Пришло в замешательство. Кто перед ним? Действительно ли это преданный? Почему тут... Давай, что? Давай, что? Давай, что? Давай, что? Давай, что? Давай, что? Давай, что? Давай, что? Давай, что? Давай, что? как он внешне выглядит. Я понял реакцию Гаддхара Пандита, тот молчал, но по нему было видно, да, что он, мягко говоря, учил очень... Пандарика Ведьянитхи. И поэтому Мукунта, чтобы показать внутреннее настроение Пандарика Ведьянитхи, произнес стих из Шамадбхагаватам. Этот стих произносит сам удова он начинается «Ахоба киямстана В этом стихе описывается, насколько милостивы Кришна. Как проявляется его милость. Этот стих о том, что Путова говорит, «Где я найду господина, хозяина, еще более милостивы, чем Кришну?» Потому что даже когда к нему пришла вероломная демоница Путана, предложив ему яд, Кришну что ей дал взамен? Он дал ей положение на голову И Гурджи затем более подробно объяснил эту шло. То есть шлока о том, где я найду господина более милостивого, я бакьян, сталакала Путам, Идея до господина более милостивых, чем Кришна, потому, потому что он даже демоница Путани даровал такое возвышенное положение. И Горуч что именно плохого было в Путане. У нее не было никаких хороших качеств. Ни одного. Первое качество. Она ракшился, она демоница. О каких хороших качествах может идти речь? Второе, что она делала? Она ходила и пила кровь младенцы. Далеко не самое благочестивое занятие. Дальше Шигурджа в других лекциях говорил, что путана означает «повид рана», то есть нет чистоты, она, кроме того, и остырненная всего того, что она демонится. И что она предложила Кришне? Она предложила но Кришна всего лишь из-за того, что она на мгновение притворилась его матерью, взяла его на колени, то есть взяла лишь, что он хочет накормить его чем-то хорошим, я ядом, а молоко ему, молоко ему дать. Скажу еще что он, а, не рассказывает. он когда эту шлоку объясняет, он обычно еще приводит из комментария Ширила Вишанкичривар Тиндакура. Забывается просто... положение путаны и наше свое положение. То есть, если Кришна даровал Путане положение наголоки в риндаване, Неужели он нас не вознаградит за наши усилия в нашей духовной практике? И Гурджи, как это обычно объясняется, ссылаясь на комментарии, кем было путано? Демоницей, ракшеси. да? Мы с вами вроде как стараемся следовать духовному пути, духовной практике. То есть у нас уже положение относительно этого пункта получше. Чем занималась Путана? Гала кровь младенцев. Но мы с вами кровь младенцев не пьем. Да? В этом плане у нас тоже ситуация получше она нечистая мы сами стараемся соблюдать правила чистоты и что она предложила кришне я Поэтому вы взять, что если кто-то придет к кришне предложить ему не я а как мы стараемся подносить разные угощения какие-то вкусности делать для кришны неужели кришна нас не или нашу практика не Больше, когда да, на духовную практику что даже если путана с ее отсутствием вообще каких-то хороших качеств, мгновение всего лишь притворилось. Той, кто хочет дать какой-то добро, сделать какое то добро к получил получила такое благо, получение наглодки в рентабельности, то, конечно, и наша духовная практика доспадает. Да, нужно просто немножечко подождать. И когда Макунда произнес эту шлоку, Бандари Квидянихи, услышав ее, совершенно позабыл о том, что его окружало, о роскошной одежде, о роскошных ощущениях о которые стояли. Он отбросил все, что стояло вокруг него, несмотря на то, что это было очень дорого. Он упал на пол, начал кататься, плакать, на себя одежду и звать ⁇ О, Мэй Кришна, о, Кришна ⁇ То есть он так шлопу, стих, что у него переживания, что настолько милостивый и нет никого лучше, чем он что он полностью погрузился в экстаз любви к Господу, в экстаз премы и совершенно позабыл обо всем, что было вокруг. Ему были не важны ни слуги, ни одежда, ни та роскошь, которая, ему, которая его окружала. И Биадхара Пандит, когда увидел это, какая реакция всего лишь, казалось бы, на шлоку, на стих из Багаватом, он понял, что он ошибся. Потому что главное, конечно, это не то, как человек выглядит, а те чувства, которые есть Господа, Господу. Да? То есть Пандарика внешне выглядел как наслажденец, но он им не был, поэтому о мы не судим исключительно по внешнему, по внешнему виду. И после этого Гадхарападе пришел к Махапрабу, и сказал о случившемся и спросил, что ему делать. Махапрабуру сказал, вернись в пандарегове попроси у него посвящение. Потому что когда гуру дает посвящение, он становится как отец для своего ученика. Родители они обычно прощают. Все какие-то плакости дети, они не принимают всерьез их оскорбления. Поэтому хапрабос сказал, вернись, получи посвящение, и после этого твои оскорбления, как бы, ну, условные оскорбления будут нивелированы. Да? Ты будешь служить недалеко в виде и этим загладишь свою вину. То, что ты подумал, как хотел и хотя он возвышен предок. Ура, финиш. Продолжение следует... So this Ganadhara you know... Ganadhara So Mahaprabhu, when he went to Gaya... And when Mahaprabhu take Diksha Mantra from his Gurudev, then Mahaprabhu is telling, Oh, I am today coming to Shigaya, so my life is a successful life. Oh, But today I meet with my Guru, I take Darsanam So then Mahaprabhu get this way, he gave teach, you are also going to some holy places. But when you are going holy places, when you become successful, then successful. When you are taking Darsanam Gurudev and this yeah." Так себе. Стоит, день и технику, дисциплина, мантра, франкуюдишите. Андрей технику, мантра, говорил, в Африке питер, в Африке випарин, там день, день, у нас про удаётся, great, диллос, диллос, пара, great, учителя, удаётся, great, панди, у нас ученые, но, but when маха праукрам кая и технику, мантра, дитан, then маха праукина, you know, when coming. Then he completely changed his life. Alloyaisi is the weeping, weeping, take the name of Krishna and he's the weeping, weeping. Even, you know, nobody understands what happened to Even in Madrasaji, you know, he thinking maybe some, some DJ, DJ Mahaprabhu take the oil, cold oil, head, put this head and gave this in and to Takuna, Who after me? Some fool, museum. But so heat, mind, deep Nobody understand, you know. Nobody to Mahaprabhu. But the to Mahaprabhu? Only understand to Mahaprabhu only when I mean, and when he saw why the nārād, the nārād. So this is the frame. Only is the understand telling, oh mother of sachi, sachi mother, you don't tell him this thing anybody, you know what is the symptom of your body, you know, son's body, this is not a adinadi symptom, you know, this is a very, you know, frame symptom of frame. this kind of disease, I also have this kind of disease, you don't tell him this thing, you can wait, maybe you are saying, Легко, пару стай, легко, а на махапурусам тай, оба висим, купи, купи, sometimes тели мояриться май Кришна, мояриться май Кришна, прегада, гада, рапанди, туда-то я не, is understand it. So when тели махапурусам Кришна, мояркуюди, купи, купи, да там гада, рапанди, тели его Кришна, Кришна идти hard, тут Кришна идти hard, then махапурусам try this hard, you know, рокер this. Ардьяй дурмай Кришна дургадарпани. Кя чити сияни тот вайи Кришна нав карни Кришна там. То время Маха Прабху some kind of this theme dump. Even Sachchida darpani cannot understand this thing. But who can understand this thing? Гадарпани can understand this He get very nice nice answer. But Маха Прабху got this Then Sachchida darpani no Gaadarpani. Я всегда ставлю маха. Sometimes если кунжа, радхарани, хау, если вон иан, сие что-то sometimes very nice, sometime So when в этот паст time, навеки то есть он говорит, что Жаганнат Пури, Дадхарпанди, Тил, Айалсмар тоже Путанти, да? Видав Улва, Ячандарштейни, Лобхай, Махапашумрадха и Видав Then he makes him the next step. He understands Дадхарпанди, но Махапрабху стейм, верный стейм, истейм, Жаганнат Пури истейм, Жаганнат Пури. So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 I am without Krishna, I am staying. So then SQ, I am to Khatrasanyasi. I am never going. To. Then Mahaprabhu never he left never he sent any way. Like so Mahaprabhu, sometime you know, he's going to preach Mahaprabhu, going to South India. Mahaprabhu, I am someday, I am going to South India. And какая-то саньяси, анси, махапровед, манифест, это супина, это колина, супина, махапрову, где-то с рисунчеством, гадар панди, и когда с сервисом, вот это супина, но, или его вин, саудития, вот, у них, first, your broken, second, broken, your варсип, гадар, temple, your варсип, да, нет Well, this is the distinct, you know, meaning no? I want that kind of bow. You know, at that kind of vow I am taking. If without you, I cannot stay. I want much to go with you. If going with you, this vow is bow with the destruction. I want destroyed this kind of bow. I don't want without I can stay. Then like this, sometimes you can sir. If sleeps somewhere going to father, some children, and sometimes oh, I want to go with father, I am going to you cannot stay, you know, I cannot stay. But father telling, no, I am going far away, no, don't go. But sometimes father, children will be weeping behind, following I want to go to you, I cannot stay with you. Father, but also telling, no, because you I cannot stay here. I am going to you, you know, we be like this children going behind. Like, like this, he going, going, going, going. And Mahaprabhu many we try to explain, but don't go just take, take bow and don't want to listen. Going, going, going and going, going. Like this, Then Mahaprabhu Mahaprabhu telling this is your bow. I am taking your uh, bow, bow. Если вы пришли сюда, если вы И если вы пришли в Южную И Then Mahaprabhu is renewed, then Gahad is to return to Again, he to you know again try to start to so, going to where going Gopinath, listening to speak So Gurudev telling way, is a down everywhere, sir, Bloody the standing, but Suddha so Gut is a seat so down by, by the seat down there. So Gudaveli, when Gadana Pandit Tali, who is the Pandik, Sudaradharani. Go to their listening Harikata. You want to release the word of Srimad Radharani, you know, Radharand. But who so, is the but who is the praying guru Krishna, so without guru, и они махабхругадарпани эксперты а говорят что тота гупинатвахтиалсоками и синдам синдам где они извините тарак там близ кардакди рай сидерата райи сидерата райи и сомта не ходит там до три и когда мы кем как то бенгал и при специал райс и она и при сомкладхат Then you go to Gandhra Pandi. The Gandhar Pandi should make it very nice. then it's just Prasad, you know. And this is Parish collecting some sha, you know, phoenix and making the nice rasad and making some chakni. Then Mahaprabhu every day you go to Saphudra, take saw and when Mahaprabhu return will show. Увидел Богинь, увидел дахар, увидел дахар, дахара не. А парень то что такое тина, а я, я надеюсь, счастливый, я, я, я совсем счастливый. Дахар, пропу, everything хорошо, я сидел здесь, дахар, пропу, пропу, пропу, пропу, пропу, пропу, пропу, пропу, пропу, пропу, пропу, пропу, пропу, пропу, пропу, пропу, пропу, пропу, пропу, пропу, пропу, пропу, пропу, пропу, пропу, пропу, пропу, пропу, пропу, пропу, пропу, пропу, пропу, пропу, Na, by force, everybody takes prasad and so happy. So we think this this way. This Garadhar Pandit has so so many pash times with Mahaprabhu without Mahaprabhu. Without Mahaprabhu not happening any Mahaprabhu pashtime without Mahaprabhu not any Gadara Pashtime. So is you the know, Garadharadharani herself. You know, she takes the form of Garadhar Pandit and many many day. Is uh, teaching how can we love affection to three Chaitanya Mahaprabhu. Okay. So now I am going to some program. I am some program, a house program now. I am going to the house program. Okay. Okay, Bhagamangala Prabhuti Lalita Sandari Krishna Kamati 3 and Маниманджирити, Брахмана Чандракти, Балрам, Кришна Пряти, Нараяни, Балрамти, Кришна Прян, Шьям Сундарки, Дада Ранити Джай, Индулеха Кти, Дада Раман Дасити, Найна Манджайти, Дада. Да. Амал Дханан Дханан намба, жаннова дейти джай, атнис дейти джай, сундарбапал дейти джай, ананд а ананда махан првоти джай, сундар кришна приада дейти джай, лила бхатти дитти дейти джай, анврнда андаски, если, скажем, пано, долларики, династии, долларики, стоит, да, не таски, да, да, Okay, I am tomorrow, you know, tomorrow, you know, tomorrow I am going to and this time I Bhagavad So you can tell everybody, you are everybody try chanting pic round, following this all uh, leaves of a bhakti. Okay. And maybe uh, Rasya, Ratya, their economy is going so down. Yeah. Yeah, Prada. Economic go, go down. So you are don't very contrive by somebody asking Prabhupada. Why this material wall so many problems, why this material has so many problems? So Prabhupada, he gave answer. So, he has so many problems, why he can teach to you that know, this material wall is the only problem. problem. So very quickly, vajan, you can go back to God's head, you know, you can back to God's head, go to go, Golagoprindava, then you are all suffering in the finish line. So teach this way, so this material wall, Мая всегда сидит по Поэтому, то к Поэтому я иду в программу. Вот, поэтому я закончу переводить, а он, наверное, отключится скоро. Итак, мы с вами остановились на истории с Пундерикой Ведеонидхи. Далее Гурутеф рассказал историю... Как Махапрабо отразился в Гайю и получил дикшу посвящения своего духовного учителя. И после этого, встретив своего гуру, Махапрабо сказал, «Сегодня моя жизнь венчалась успехом». Почему? Потому что сегодня я встретил своего гуру, своего духовного учителя. И в этом урок для нас. Когда мы с вами посещаем святые места, совершаем паломничество, как понять, что наше паломничество действительно успешное, что оно благоприятное для нас? Не просто если мы приехали на святую землю. Наше паломничество успешно для нас, благоприятно для нас. Если мы с вами получили даршин, увидели своего духовного учителя, увидели ваишнау, святых людей, вот тогда наше паломничество имеет смысл. То есть цель паломничества нашего – не просто приехать куда-то физически, а встретить святых людей. Поэтому Махапрабху сказал, когда увидел в Гае своего гуру, «Сегодня моя жизнь увенчалась успехом, потому что я встретил сегодня своего духовного учителя». Когда Махапрабху вернулся из Гаи, он полностью изменился. Раньше он являл игры, лилы, связанные с тем, что он бандит, то есть очень ученый, очень следующий в санскрите, преподаватель грамматики, очень разумный, с очень острой, пронзительной логикой. Но после возвращения из Гаи Махапрабху очень сильно изменился. Он стал преданным. И он как преданный являл эти признаки любви к Господу, которые не все могли понять. И даже его матушка Шачимата – переживала, Она думала, может быть, мой сын заболел. То есть Махапрабу проявлял признаки любви к Господу, его тело тоже проявляло определенные признаки любви к Господу, но даже его матушка не могла этого понять. Она думала, может быть, мой сын болен. И она брала прохладное масло, наносила это масло на голову Махапрабу, чтобы как-то остудить его жар, не понимая, что это не просто болезнь, а это условно болезнь любви к Господу. И так она ухаживала за Махапрабу, думала, что он просто болеет. Кто же понял, что происходит с Махапраб Шривас бандит Потому что Шривас бандит как мы знаем, это сам народ. И Шривас бандит понял, что это не просто болезнь, это признаки Премы, любви к Господу. Поэтому он сказал Шичимате, не переживай. То, что происходит с твоим сыном, то, что происходит с его телом, это признаки Премы, любви к Господу. И хотел бы я тоже иметь такую болезнь. Хотел бы я тоже настолько любить Господа, чтобы мое тело являло такие возвышенные признаки. И Шривас пандит сказал Шичимате, подожди еще немножко, и скоро ты увидишь, как твой сын являет очень прекрасные лилы, очень чудесные игры. Так и произошло. Махапрабу, плача в разлуке с Господом, испытывая переживания, которые чувствовала сама и Матерь Радарани, постоянно звал О, мой Кришна, где ты? Где ты? Как мне найти тебя? Он постоянно плакал и звал Кришну. Кто еще, кроме Шриваса Пандита, мог понять, что происходит с Махапрабу? Как раз таки Гададхар Пандит, о котором мы с вами сегодня говорим. Потому что кто такой Гададхар Пандит? Сама же Дарани. Радарани. Конечно, что Мать Радарани прекрасно понимает, как проявляется любовь к Господу. И поэтому Гададхар, то есть сама же Мать Радарани, понимая, что происходит с Махапрабу, успокаивала его. Она говорила, не переживай. Кришна скоро придет. Кроме того, Кришна в твоем сердце. И Махапрабу, услышав Кришну в моем сердце, он стал пытаться разорвать свою грудь. То есть если Кришна внутри, а Махапрабху очень страдал от разлуки с Кришной, надо же увидеть Господа. И Махапрабху стал пытаться разорвать свою грудь, чтобы увидеть Кришну в своем сердце. Когда Харапрабху не сказал, сказал, нет, нет, не надо, не делай так, не причиняй себе вред, Кришна скоро придет. Вот такие возвышенные игры были между Махапрабху и этот, этот пандитой То есть Махапрабху очень глубоко был погружен в любовь к Господу, настолько глубоко, что даже его матушка не всегда могла его понять, а Гадхара-пандит не только понимал, но и знал, какие слова сказать Махапрабу именно в этот момент, чтобы его успокоить, чтобы привести его в чувствам. Поэтому Шачимата была очень рада потому что Гадхар-пандит находится рядом. И она просила, пожалуйста, будь рядом с Махапрабу, чтобы ты мог поддерживать его, чтобы ты мог его успокаивать. Кроме того, они являли еще такие игры. Так же, как, например, на Емуни во Вриндавале в Кришна-лили, в играх Кришны. Радарани украшает Кришну, например, цветочными гирляндами. Также Харпади в играх в Гаурали, в играх Махапрабу, на берегу Ганги украшал Махапрабу также цветочными гирляндами и другими украшениями. Это игры, которые они являли в Новодвипе. После этого, как мы знаем, Махапрабу отправился путешествовать и затем отправился уже в Джаганан Хапури. И когда Махапрабу отправился в диагональ Хапури, этот пандит естественно, стал просить: пожалуйста, возьми меня с собой, я не могу остаться без тебя, потому что как не может жить без Кришны, как этот харпандит может жить без Махапрабу. Однако Махапрабу, Махапрабу сначала согласился, и они стали жить Хапори, и Махапрабу и этот харпандит. Харпандит прекрасно понимал, что и замечал, что Махапрабу отправляет иногда других предных проповедовать, например, Нитиананду Прабу, и других. И Гадхар тоже боялся, а что если Махапрабу и меня отправит проповедовать в какие-то другие местности, и я буду вынужден уехать и разлучиться с Махапрабу, как бы мне этого избежать? Гадхар стал думать, что же ему делать, и он поэтому решил найти предлог, он решил принять Кшетра Саньясу, Кшетра это место, то есть Кшетра Саньяса это один из видов Саньяса, один из видов освеченного уклада жизни, когда предан дает обет, я буду жить только здесь, только в этой кшетре, только в этом месте. Например, я буду жить только в Гриндаване, или в Джаганадхапуре, или в Новогипе и так далее. И поскольку Махапрабху жил в Джаганадхапуре, этот Харпандит, чтобы с ним не разлучался, принял Кшатра Саньяс в Джиганхапуре, то есть чтобы его никуда Махапрабу не отправил. Потому что, ну, это такой предлог был, что Махапрабу, у меня внешне есть обед, я должен жить только здесь, поэтому ты не можешь меня никуда отправить проповедовать, потому что у меня обед, я живу только в Джиганхапуре, здесь моя Кшатра Саньяс, здесь место, где я веду, совершаю свой баджан. И через какое-то время Махапрабу отправился проповедовать сам уже, и этот Харпандит тогда сказал, «Пожалуйста, могу ли я пойти с тобой?» Потому что смысл его саньяс в Джаганадхапуре, в был только в том, чтобы быть с Махапрабу. Поэтому если Махапрабу уезжает, уезжает куда-то, какой смысл к оставаться в Джаганадхапуре? Он тоже хотел сопровождать Махапрабу. Но гадхара, прабу сказал «Нет». Махапрабу сказал «Нет, ты не можешь так поступить, потому что ты нарушишь тогда два обета. Первое – свой кшетра саньясу, свой обед жить в определенном месте в Джаганадхапуре. И второе – у тебя также есть тотагапинарх, Гуруджа ранее рассказывал историю, он сейчас кратко ее упомянул. Как Махапрабху проявил божество кто-то Пинадха, он по как бы нашел его в саду, отдал Гададхару пандиту, и Гадхар Пандит поклонялся этому божеству. И если бы Гададхара Пандита уехал, он бы, естественно, не мог служить божеству. То есть нарушилось бы сразу два обета. Первое – жить в Гададхапуре, второе – обет служить божеству, поклоняться Господу в виде веграхи, в виде божества. И поэтому Махапрабху сказал, нет, ты не можешь нарушить свои обеты, ты не можешь поехать со мной. Оставайся в Джаганадхапури и служи своему божеству. И тогда Дхарапандита в сердцах сказал, «Пандита Кахи, я хатуми сэня лачала кшатра саньяса мора джаукарасатала». Махапрабху сказал, где ты, Дхарапандита сказал Махапрабху, где ты, там и Джаганадхапури, то есть там у меня лачала. И если я не могу пойти с тобой, провались сквозь землю. Это дословно так в читании через Амрити. Рассатала. это один из миров под землей, один из как бы, адских уровней. И сказал, в рассаталу, то есть под землю, дословно. Провались моя кшетра, Сандисандьяса, если я не могу пойти с тобой. Потому что смысл моей Сандиса был только в том, чтобы находиться рядом с тобой. И Гадхара пандит никак не мог принять... Решение махапрапу что этот Пандит не может пойти вместе с ним. И он просил, он упрашивал, он плакал. И Гуртеф это сравнивает с тем, как дети иногда себя ведут. У кого есть дети, замечали наверняка. Когда дети просят что-то, а родители не позволяют, и дети начинают устраивать истерики. Они плачут, хнычут, вопят, катаются по полу, тянут за одежды, говорят, ну, пожалуйста, ну, пожалуйста, я очень хочу, ну, мама, ну, папа. И вот примерно так живелся, как Харапандит. Он упрашивал Махапрабу, пожалуйста, я хочу пойти с тобой, пожалуйста, не оставляй меня. Харапандит хватал Махапрабу за одежду, говорил, пожалуйста, я хочу пойти с тобой, не бросай меня, я не смогу жить без тебя. Но Махапрабу был не преклонен. И говорит, Харапандит был не преклонен. И что в итоге произошло? Махапрабу покинул пределы Джиган Хапури, дошел до примерно Буванешвара, и Дхарапандит пошел с ним. И после этого Махапрабху сказал, все. Гурдав вкратце это рассказал, он также это рассказывал в прошлом году, и это я считаю Черетамрицей. Махапрабху сказал, ты сейчас как бы нарушил свой обед. Ты хотел покинуть Джаган Адхапури, ты покинул Джаган ты уже нарушил свой обед. А сейчас чего ты хочешь? Ты хочешь исполнить мое желание или свое желание? И ради чего ты хочешь пойти со мной? Ради себя или ради меня? Оставайся здесь. И служи Божеству своему, Тота Соблюдай свою кшатра -саньясу. То есть Махапрабу, Гуруджи в том году это рассказывал, когда говорила о Гадхаре Пандите, Махапрабу, и вообще Господь, Он может нарушить свои обеты, но Он очень следит за тем, чтобы были, чтобы соблюдались обеты Его предных, потому что предные для Господа дороже, чем Он Сам. Поэтому Махапрабху сказал, нет, возвращайся и соблюдай свои обеты. Живи в Жекамадхапуре, служи Тота И Гадхар Пандит вот в этот момент понял, что это конец, что Махапрабу не преклонен, что Гададхару-пандиту не дозволено идти с ним дальше. И от переживаний, от той разлуки, которую испытал Гададхар-пандита, он потерял сознание. А потом он вернулся в Сочи, И, кроме того, Гуручжи напомнил нам, рассказывая о божестве Тотагапинадхи, который был у Гададхар-пандита, разные причины, почему Тотагапинадх сидит. Гурдев рассказывал это подробно в, том, в предыдущие годы. И сегодня напомянул только одну причину. Причина следующая. Тутагопенадх это божество в джинонаха хапуре Оно сидит. То есть обычно божества, как мы видим, они, они стоят. Но Тутагопенадх это необычное божество. Оно сидит скрестив ноги. И как-то необычно, странно для божества, что божество не стоит, а сидит. Какие причины в этом? Гурдев сегодня рассказал следующую причину. Тутагопенадх сидит потому что он слушает Харикадху. Кто такой этот Харапандит? Как мы сегодня с вами обсудили, это Самаши Матери Дарани. Гуру Джарани тоже рассказывал в том году, что когда преданные рассказывают Харикадху, она очень сладкая, потому что не делится тем, что в их сердцах. И вот представьте, когда Харапандит это Самаши Матери Дарани. Конечно, та Харикадха, которую она рассказывает, очень сладостно. Тот этом, который дает кадатхар Харапандит, он необычайно нектарный, очень приятно слушать его. Поэтому и сам Махапрабу приходил и слушал Харикатху, Ангатадхары, пандиты. И Тоттагапинадх тоже сидел. Потому что как мы слушаем Харикатху? Мы сейчас что с вами? Мы, мы сидим. да? Мы сидим и слушаем то, что Грудев нам рассказал. Слушаем обычно сидя. Поэтому божество Тоттагапинадха, божество же не отлично от Господа, оно живое, оно настоящее. Она тоже сидела и слушала Харикатху. Почему слушал Махапрабу? Потому что он пришел в этот мир, чтобы постичь чувства, переживания Шиматери Радарани, чтобы научиться также любить Господа, чтобы прочувствовать все то, что испытывает Шиматери Радарани, то счастье, которое она испытывает, служа Господу. И Градхара Пандит, будучи самой Шиматери Радарани, учил Махапрабу всем тонкостям любви, всем трансцендентным настроениям, духовным переживаниям. И поэтому Махапрабу... Сам учился у Гададхара Пандита, слушая его объяснения, возвышенных чувств Господу, слушая объяснение Жмакбакова. И, и Гапинатх тоже, тоже слушал. И каратенечко упомянул тогда другие причины, которые Гуруча раньше рассказывал. То есть первая причина – то Тоддакабинадху сидит, потому что он слушает Харикадху. Вторая причина связана с тем, когда Махапрабу уже оставил этот мир, и у Гададхара просто не было сил дотягиваться до божества и надевать на него карлянды. И божество тогда село. Да, он, он, по этой причине оно тоже сидит, да, чтобы было проще служить ему. Потому что в тоже не было сил служить божеству, которое стоит, которое гораздо выше его. И третья причина, она такая самая сокровенная, потому что м, тот агапинат он как бы очень схож с тем Кришной, который вернулся в Атанец и сидел на накидках, которые в для него. Это тоже Груте в том году объяснял. Это можно послушать в записях лекций ВКонтакте, по-моему, выложены прошлогодние лекции. Сегодня можно там посмотреть. Там Гуруджи подробно эти причины объясняет. И как Гуруджи сказал вначале, ни одна игра, ни одна лила Господа не проходила без Харапандита. И они являли свои сладостные игры как на Вадвипе, так и в Чеханхапоре. Что, например, было в Чеханхапоре? Однажды мне тенада Прабу принес из Бенгалии, очень вкусный очень такой деликатесный рис для тотагапинадхам. И принес хорошую, красивую одежды для большинства. Гадахар взял этот рис, Нитинанда Нитинандапрабу, взял также шаг, то есть зелень, приготовил чатни, ну, то есть такую а подливку, и приготовил это. И махапрапу каждый день захаживал к Гадахар слушал от него Багавата. И в этот день, когда Гадахар приготовил эти вкусные блюда, этот вкусный рис и чатни, Махапрабу, еще подходя только к дому, где жил Гададхар, он уже почувствовал вкусный очень аромат этих угощений, зашел сразу внутрь, сказал, что такое, почему меня не зовут, тут такие вкусности. И Гададхар Паня сказал, ну тут вообще-то все для тебя, поэтому, конечно, садись, угощайся, почитай просад. И Махапрабу этот просад почтил, потом все преданные тоже вкусили этот Махапрасад. Игорь Дэв закончил свою лекцию сегодняшнюю на том, что Гадахар очень важен для Махапрабу. В каждой игре Махапрабу он участвует и учит нас, как проявлять нашу преданность Господу. И Гурдев потом сказал, что завтра он Харикадху дать не сможет, потому что он переезжает в он там будет рассказывать Шмадбагаватам. Гурдев попросил нас стараться повторять свои круги, то есть вычитывать то количество кругов, которые мы как бы пообещали себе вычитывать, практиковать преданное служение, Гурудев сказал, что наверняка Россия сейчас в тяжелом экономическом положении из-за тех событий, которые происходят у нас, да, что у нас экономика упала, цены возросли. Но Гурудев сказал не переживать нам всем да, и совершать свою духовную практику. И привел в пример слова Прабхупады Сарасвати Дакура. Его спросили Прабхупаду Сарасвати, почему в этом мире так много проблем, почему столько трудностей, почему так много бед обрушивается на нашу голову. И Прабхупады Сарасвати Дакур ответил, в том числе и для нас с вами. В этом мире столько проблем, потому что это побуждает нас совершать духовную практику. Когда раз за разом в нашу жизнь приходят трудности, мы понимаем, что в этом мире только трудности, в этом мире только проблемы. Как Гурудев всегда говорит, этот мир, Духалаям Ашашватам, он временен и он исполнен страдания. То есть... Этот мир, Кришна говорит в он задуман как темница, как юдоль, как обитель страдания. Здесь не может быть настоящего счастья априори. То есть это место для страданий. Вместе для страданий не может быть настоящего счастья. Поэтому те беды, которые приходят в нашу жизнь, они немножко нас приводят в чувствам, Помогают нам что-то переосмыслить и понять, что мы не можем найти подлинное счастье здесь, в материальном мире, в материальных отношениях побуждать нас заниматься духовной практикой. Поэтому Грудая сказал, что майя, она периодически наказывает нас, посылает нам трудности, страдания, проблемы, беды, чтобы мы встряхнулись, чтобы мы поняли, что мы не там ищем счастье. Что наша цель сейчас с вами — совершать духовную практику как можно лучше, чтобы поскорее покинуть этот материальный мир и попасть на в риндава. Вот это то, на чем Гурудес закончил сегодня. То есть не переживать из за тех проблем, которые приходят в нашу жизнь, и использовать их как стимул, чтобы нам осознать, что в этом мире мы не можем найти счастье, что наша цель совершает духовную практику и отправиться к Господу. Вот Гурудес на этом закончил, поэтому я тоже заканчиваю. Хари-Кришна, поклоны. Хари-Кришна, спасибо большое. Спасибо. Рады, рады, Хари Кришна. Всем поклоны, Хари Бху. Слава, мастер! Рады, рады, Хари Кришна. Джай Грудев. Джай, Джай. Побол. Поклоны хороших, днем. Рады, рады. Рады, Рады, рады.